Подчиниться в соответствии с новой политикой государства, подчиниться с искренним сожалением, под давлением, не подчиниться и восстать. Таков отныне наш жизненный выбор. Мировые события, пережитые нами с 2020 года, Приводит каждого из нас на свое собственное перепутье. Последние два года помогли пролить свет на наше видение Франции и ее институтов. Этот путь осознания сейчас ведет нас к самому важному выбору всей жизни. Приведение в действие этой мировой политики, как того желает кучка людей, становится все более и более явной, такой, какая она есть на самом деле. Ее основа – огромная ложь, которая управляет страхом, подпитываемая настоящим медиатерроризмом. Она хочет навязать нам тоталитарный образ жизни через коррумпированные структуры, финансируемые самыми богатыми людьми планеты. Все время используется ложный санитарный предлог, так же, как и экологическая повестка в контексте искусственно организованного дефицита товаров, который очень быстро приведет к ухудшению ситуации, только чтобы лучше подчинить себе население. Уровни коррупции, а также некомпетентности государственных учреждений, политических и медицинских руков, субсидируемой прессы, осуществляет этот маскарад перед ошеломленными людьми, загипнотизированными пропагандой и различными методами социальной инженеры, применяемыми на протяжении десятилетий. Для многих из нас такое откровнение, как обухом по голове, да, мы все сейчас на перепутье. Больше невозможно ходить по тонкой грани между страной и свободой выбора. Слишком многое стоит на кону. И речь идет о будущем поколении, которое последует за нами. Отныне две очень разные модели общества, пристают без каких-либо компромиссов перед каждым из нас. С одной стороны, через новый мировой порядок провозглашается стандартизированное общество тотального контроля над людьми, стран с коммунистическими целями. То, которое с помощью власти пытаются навязать правительства западных стран и их наставники. То, где стражи мира стали силами порядка. Модель, где все фундаментальные свободы, вплоть до лишения прав на воспитание своих детей, будут потеряны а в обмен на заботу властей о гражданах, которые оказываются во все более растущей зависимости от властей, через ущемляющие свободы правила и навязчивые технологии. Это может понравиться тем, кто поддастся страху. С другой стороны, возможно появление благожелательного человеческого общества, где люди сближаются друг с другом и больше не являются игрушками, страдающими от практики войн, разжигаемых угоду частным интересам, где все наши различия объединяются для общего блага нашей земли, о которой, где братство, этика, целостность, достоинство и уважение являются основами сознательного общества. Пришло время. И многие из нас это поняли. Если не сделать выбор сейчас со всей решимостью, то сначала народы Запада, а потом и все другие, столкнутся с массивной депопуляцией и планетарной диктатурой, каких мы еще никогда в жизни не видели. Это не так называемая теория заговора, это то, что они нам сами говорят. Любой из вас, кто приложит к этому силу, может прочитать об этом. Франция как нация, а под нацией мы подразумеваем дух, язык, культуру наследие, порожденное этим духом, а не политическими пристрастиями. Так вот, Франция была в прямом смысле разобрана на кусочки, сменяющими друг друга на протяжении многих десятилетий, превышение президентских полномочий во Франции является уникальным в Европе, а Конституция страны серьезно нарушается с 2008 года. Растет непонимание того, каковы ценности ее народа, начиная с рожденной обязанности защищать наиболее уязвимые слои населения, наших стариков и детей, с уважением между мужчинами и женщинами, между взрослыми и несовершеннолетними, между людьми и другими мирами живых существ между человеком и землей, который радушно принимает его. Нам нужно направить взгляд взвысь, потому что именно там, а не внизу, находятся сегодня наши самые важные решения. Давайте не будем зацикливаться на деталях, о которых нам не пристают трубить политики, СМИ и контролируемые оппозиции. Нет никакого спасения в том, чтобы смотреть только на кончик пальца, не пальца а не на то, на что он указывает. Будем мы ли мы продолжать, продолжать позволять этому позору, позору расти до точки невозврата? Или скажем «нет» и раз и навсегда? Будет ли каждый из нас продолжать закрывать глаза на происходящее, пока это происходящее не станет его настоящим, и когда будет слишком поздно? Или каждый из нас, наконец, в полной мере возьмет на себя всю ответственность? Во Франции есть народ, в жилах которого течет ее врожденные или приобретенные наследия. Отныне он готов восстать, чтобы возродить свой суверенитет и остановить на своем пути социопатов, которые хотят его раздавить, выродить, контролировать и проработить. Мы слишком долго и слишком долго ждали, и мы позволяли им причинять нам вред в полной мере. И именно к этому народу и направлен великий призыв. Вопрос не в том, как это сделать. Мы это уже знаем. Решение не в том, чтобы устраивать митинги на улицах и а чего-то требовать, тогда как нам нечего требовать, потому что мы не их крепостные. Это территорию, которую они контролируют. Они уже это сделали с невообразимой жестокостью во время длительного периода желтых жилетов. Но есть область, которая им не подвластна. Это коллективный разум сердца. Сегодня во Франции существует многочисленные движения, состоящие из мужчин и женщин, которые же сделали свой выбор общественного устройства, благодаря солидарности, обмену опытом, обучению, передаче знаний и организации на местах такого образа жизни, который уважает все живое на Земле. Их можно найти по всей стране. А это значит, что где-то рядом туда. с вами есть хотя бы одна клеточка этого большого органического тела, который образует эти движения вместе взятые, и к которым многие уже присоединились. Поэтому мы торжественно призываем каждого присоединиться к одному или нескольким движениям. Мы призываем все коллективы объединений, которые еще не сделали этого, установить связь друг с другом, начать встречаться в своих местных э, коллективах и организовывать обмен информациями Ними. Мы не стремимся к объединению в единую структуру, ведь это сделает нас уязвимыми. Каждое движение должно сохранять свою специфику и продолжать свою работу. Но очень важно, чтобы все объединения установили тесную физическую связь между собой чтобы иметь возможность создать реальную солидарность на местах и быстро и эффективно реагировать на любые проявившиеся потребности. Нужно хорошо понимать, что те французы, которые не подчинятся тирании, увидят, как свободный законный выбор сильно повлияет на их образ жизни. На них, вероятно, будет оказываться давление, будут приниматься ответные меры, даже в большем масштабе, чем это делается сейчас. Это требует мужественно и временного отказа от некоторых комфорта. Такова цена свободы. Но очевидно, что этот индивидуальный выбор будет возможен только благодаря всеобщей солидарности. Мы придем к ней именно через эти Общественное объединение, потому что она уже существует, и мы все работаем над ее дальнейшим развитием. Получается, никто не останется один на один с трудностями, которые возникнут в ближайшей перспективе. Мы сможем правильно организовать защиту детей и наиболее уязвимых в слоев населения. Таким образом, мы продемонстрируем волю народа в соответствии с законом, собравшегося с мирными намерениями, считающим своим долгом и полном решимости остановить, благодаря своей многочисленности и свободному волеизъявлению, безумие небольшой кучки людей. Ибо важно, чтобы все государственные органы, в которых сохранились здоровые ценности, увидели появление этого современного народа посреди всеобщей паники. Они тоже сейчас стоят перед выбором. Им придется выбирать, на какой стране они хотят быть. Не поддавайтесь отчаянию и бездействию, даже если на какое-то время ситуация станет еще тяжелее. В этой стране уже есть хорошо работающая закваска, которая действует благодаря ясным и решительным мужчинам и женщинам. Присоединяйтесь к ним. Остается только объединить людей, и мы знаем, как это сделать. Время пришло.